все стороны не успевая тихо на улице куда побежит в итоге непонятно В общем что-то шел, шел, шел в одну в другую сторону, потом замер, причем мне казалось, смотрел даже не на меня, Я на краю леса. Ну как леса? Горелых палочек. Он как кинется, короче, в сторону убежал, С другой стороны другой идет. Далеко-то. Ну, тоже в общем себе на уме То в одну сторону бежит, то в другую То что-то занюхается как собака Кого ищет непонятно Камеру мне что-то удалять сама начинает потом не успел камеру включить. Тут он, в общем, один козел, побежал, а его гоняет вот этот. Впеваю ну, за ними, они быстро бегают В общем, делят территорию Их так-то вроде три вот, Все бегом, все бегом только носятся Побежал другого искай Не успел, в общем, заснять. Увидали меня далеко. Оружки маленькие. Такие нам не интересны. Тоже, в общем, далеко уже меня увидел или услышал. ветер оттуда дует мне навстречу может просто голова в мою сторону была повернута два брата козлика наверное и там козочка еще слева ходит. Бегут они все от меня, как сумасшедшие Вообще не получается подойти никак В общем, третий козел к ним идет. Сейчас, наверное, будут гонять друг друга. А может не будут? И прижал тоже идёт что -то разбегутся похоже козлы в общем разбежались сейчас шоу вот такой вот старый рок нашел уже весен уже весь апрел даже вот при пожаре Сгорел. Ну вот так такой ничто. Массивный, тяжелый. Довольно-таки красивенький бы был. Этот где-нибудь тут бросим. В общем, возможно, даже, короче, нет другой рог. Думал, парный мог оказаться. Тоже уже старехоньки. чуть поменьше а того еще здоровее так а этот куда-нибудь мы пока уберем ну, хоть это тут все растрескалось вдруг найдем применение ну, вот так вот пришел на салонец в общем ловушку забрать она у меня тут уже две недели стояла особо тут зверье не ходит сейчас поглядела сиха вроде приходила и козел все ходит сейчас пока сидел под деревом возле, вроде как рок ага точно рок Он тоже причем такой солью весь уже разъедены видимо Давненько сброшены. А может и был раньше здесь, просто кабан выкопал. Вот так вот тут. Заберу фотоловушку домой, наверное. Или на водопой увезу ее. Или андатар пока поснимаем на озере. Посмотрим. Вот так вот. вроде с этого угла ходил еще рогатый показалось прям здоровый козел рога не видел из-за кустов но размер был здоровый ветер теперь боковой от меня дует В обратную сторону мне идти может на поле уже вышел поглядим Но ну, козы, похоже, гоняют Не успеваю за ними Вон он, второй Вроде как да.